Да, да. Всем привет, ребят. Сегодня мы катаем Ларгуса 1.6 16 клапанного на валах RS4. 351 АТКБ двигатель и ресивером Procar ну и Паук, Паук я не помню, где 4 в 1 или 4 в 1 да, да. 4 в 1, по-моему, хотя только что прикручивал датчик, как-то и не запомнил но катаем это все на, на СП-тронике на М6 как таковом э -э до этого, как бы как казалось, Ларгуса еще никто не катал то есть мы первопроходцы в этом деле получается поставили, накидали Николай специально переделал э, прошивочку под э, ну, разработчик Эсквадроника э, под Ларгус, потому что там есть свои некие там да, фишки э, просто взять Вестовскую тему и зашить э, э, ну, то есть поставить и на нем как бы не, не все будет корректно работать, как оказалось э, сейчас ну, у нас как бы на самом деле предварительная на самом деле прошивка как таковая, потому что потом будет ставиться головка э, пиленная. Вам... Ты ж пиленую, да, да, да, да, да? С облеченными клопами э, Скорее всего будут другие валы поставлены, а это как бы мы так откатываем, э, чтобы можно было перемещаться на ней Да вообще блок проверить, как будет работать Ну да, и соответственно и блок проверить, и все остальное все вроде бы нормально, все настраивается То есть я ну, проблем как таковых не вижу Все хорошо И кстати Относительно предыдущих Прошивок э, Ну там на тот же М4, М5 э, Сейчас данная прошивка Я не помню какая версия Какая-то э, Блин, сейчас гляну даже Специально Формация 586 Такая вот и э, э, sptuner у нас стоит версия 251, то есть, но предыдущие как бы не канают, потому что на предыдущих э, протокол там походу изменен, что-то поменяли. Вот М шестой девайс и 586 прошивка и 251. Ну. Выкатывается, кстати, относительно, что я не закончил, относительно предыдущих прошивок э и предыдущих версий, может быть, SP-Tune, самого как такового, э гораздо как-то стабильнее и лучше, мне больше нравится. Ну, сейчас покатаемся, посмотрим, что и как, я еще чуть попозже включусь. Вот, ребят, становились мы на беззаколонке заправиться, нашели, и покажу вот так, грязненький, правда. На тормозульке на джибитихах у нее тут вот, все большие колеса нормальные, легкие. Чем он их, по-моему, откуда заказывал, я точно не помню. Соответственно, диски сзади, как там это. Есть, вот такой вот он. А под капотиком. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит. Сейчас, секунду. Открою. Он построен еще в прошлом году был, на этих валиках уже практически год, но пытались отстроить на штатном м 86 Короче, там какая-то лажа происходит. Вроде все нормально, настраиваем, потом какое-то время проходит, начинает дроссель долбиться как умалишенный, то есть он начинает как бы туда-сюда открываться, то есть нажимаешь педаль резко в пол, ну не в пол там, а как-то для того, чтобы ускориться, а дроссель начинает просто вот так вот, как будто ограничение момента где-то. Причем это происходит э, э, не сразу. То есть ты сделал сброс инициализации, и все нормально. как Дня два катаешься, три, потом начинается проблема. Опять сброс делаешь, опять катаешься. Ну вот э, паук 4 в 1. Э, Прукаровский ресак. Э, форсы здесь стандартные сейчас пока стоят то есть э, валики 351 резки а двигатель ну и эспатроник мы сейчас пока так его приткнули тут конечно не видно будет что это эспатроник непосредственно не знаю но вот, может быть там заметите наклеечку просто очень все плотно ну и здесь у меня шэдэка подключена вот она кабелем уходит туда вниз все как бы вроде нормально работает сейчас только на данный момент не какие-то неверные показания по расходу топлива но это будем с Николаем уже общаться и решим эту тему я думаю пока по крайней мере временно то что выкатываем проканает в общем потом уже будем более плотно разбираться потому что это Largus 1 на котором м 6 от SP-Tronic стоит Ну думаю что еще там дорабатывать надо сейчас дальше поедем в общем, кататься ну еще поснимаем вот ребят мы уже тут покатались сейчас уже обратно едем разбирались пока стояли в пробке еще с кондеями немножко подрегулировал чтоб все хорошо было и нормально включалось ну вроде никаких проблем я пока не вижу с кондеями то есть ну были они изначально когда не настроено было там автомобиль просто глох при включении муфты сейчас все хорошо Вроде все нормально. Мне, по крайней мере, нравится, как сейчас нам сейчас нас есть сюда. Относительно предыдущих версий, может, прошивки, может, что-то там поменяли очень сильно, но гораздо лучше стало все. Адекватнее и прогнозируемее. Опять же, напомню, это у нас как бы, ну, предварительно потом мы еще перекатывать будем, когда железо новое будет стоять. Первый варпус на М6 на СП-тронике. Нет, невеста, ни не что-то такое. Единственное, говорю, с расходом там надо разобраться. То, что на приборке отображается. И так, в принципе, таких вот особых косяков я не вижу. Да, нет, пока вообще отлично все. Ну да, без замечаний. Лучше, чем, на но это тоже м 86 только со своей ну, прошивкой, да. говоря. То есть там алгоритмы реально, мы сколько парились тогда с тобой, я не знаю, там жили уже, по-моему, в машине. Да и... Там больше тысячи километров накатали. Да, да, да. и ни хрена, блин. Хотя все там говорят, там все хорошо, там прям вообще идеально настраиваются, проблем нету. По факту, блин, начинается дрочил его дросселем какой-то, вообще непонятное, блин. Причем оно не сразу, как я и говорила, оно появляется через там... День, два, три, да, вот такой вот. да, да, так Сброс инициализации делаешь, все хорошо, все едет, все нормально. И опять та же самая проблема. И какие-то, ну, неадекватное вообще поведение. То, что там кто-то вам говорит, что он там реально может настроить на Даде, на 1.6, э, э, на М8-6 блоке, это чушь все полная, не верьте этому. И Ни, нифига ничего не настраивается. Мы проехали больше тысячи километров. Пробовали все уже, бля. ну все что угодно, блин, нифига ничего не получалось, то есть смесь совпадает, все вроде хорошо через какое-то время смесь просто начинает уплывать, блин, в одну сторону э -э идет корректировка блин, ну, соответственно, там, например, богатит он начинает беднить ее, потом проходит какие-то там 15 минут езды, блин, а он говорит, да не, слишком как бы это э -э все наоборот, надо в обратную сторону крутить, и вот так вот туда-сюда крутит, блин, потом вот этот дроссель, блин, начинает толпиться, ну Здесь, как бы, по крайней мере, на М6 вообще никаких проблем сейчас нету, То есть поставили, и, в принципе, можно сказать, что и поехало, в общем-то. Ну, да. Ну, учитывая, что мотор не сильно какой-то валы около сток, ну, ресивер, это не сильно обычно влияет. То есть он поехал как на стоковой прошивке. Ну, вот сейчас подогнали, хорошо едет. Дальше, соответственно, будем смотреть Потому что там головка будет меняться Валы, скорее всего, поменяются, опять же Более злые будут поставлены Ну, не знаю, там К тому времени, там, когда Женек там освободится Автоген, непонятно так уже осенью, наверное. Да, я думаю, только я тоже только осенью видишь, а ты уедешь сейчас Потом я уеду в Сочи И я только в середине сентября вернусь Опять же Ну и там будем смотреть Там поспокойнее, посвободнее может быть народу поменьше. В общем, все отлично настраивается, вообще никаких проблем я не вижу. То есть смело можно на ларгу составить. Единственное, я говорю, Николай, вот позвоню или напишу с этим вот, с с расходом. он показывает, до да, 100, да, 100 литров он у нас показывает. Да. Ну, Какой-то бешеный расход, как вот, нереальный. То есть мы просто едем, у нас где-то расход должен быть где-то, ну там, не знаю, литров 7, да. 9, там, Ну, все ну равно, да, у нас пока 63, блин, как бы вообще какая-то лажа Ну, походу 99,9, 9, а то он в максималку уперся Так что Опять же, не забываем ходить под видео Драйв контактом, все эти ссылочки Ну и Соответственно Подписываемся, жмем колокол И ждем продолжения я думаю, интересная для вас была тема по поводу безпатроника, потому что она не такая частая, мало народу покупает, мало настраивается. К тому же, лично у меня с М6 нету опыта как такового, но суть тут на самом деле без разницы, что М4, что М6, что М8, алгоритмы работы одни и те же. Единственное, только настройки каналов нужны АЦП там, дискретных входов, выходов на правильно настроить, все будет нормально. Ладно, всем в общем пока и до новых встреч.